Дмитрий Маликов перевернул игру российского шоу-бизнеса. 20 мая в концертном зале «Уникс» состоялась премьера спектакля народного артиста Российской Федерации и короля твиттера Дмитрия Маликова «Перевернуть игру». В основе спектакля лежит разговор двух поколений о музыкальных пристрастиях. Правда у каждого своя, и в связи с этим зарождается некий конфликт, разрешить который помогают фантомы великих классиков. После спектакля Дмитрий Маликов рассказал о своем шоу студентам Казанского федерального университета и журналистам республиканских изданий на пресс конференции в высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Я просто подумал, что надо продолжать свою просветительскую деятельность, потому что она действительно стала одной из таких важных составляющих зрелого Дмитрия Маликова. И вот родился этот спектакль, как некая такая интерактивная форма, потому что он вроде бы как о классической музыке, на самом деле он не только о музыке, о том, что нужно... Много трудиться, что нужно быть широко образованным человеком. Студенты федерального не смогли обойти тему, посвященную появлению Дмитрия на «Версус-баттли», шоу «Большого русского босса», а также недавний фит с Юрием Хованским меня, знаешь что такое? Я вообще ты Эй, куда ты смотришь? Хит, еще хит сверху, ты же знаешь, я тоже с УДИЛ Времени и я спою в доску и нашел гол, ты нашел босс. Бабки меня любит, в кармане видимо невидимо налика. Знают всегда и везде, погодите извините, они быдиба типа, Маликов. 18 мая на YouTube вышел клип Дмитрия Маликова и Юрия Хованского, уже собравший более 7 миллионов просмотров. Клип начинается со встречи Хованского и Маликова в Петербурге, на которой блогер просит артиста сходить с ним на свидание с девушкой, чтобы отвлечь внимание ее мамы. Однако по сюжету у Хованского возникают трудности с девушкой, он предлагает Маликову поменяться. В итоге певец очаровал и маму, и ее дочь. Маликов рассказал, что бросил клич в Твиттере, с кем бы мне физ замутить, и самое отдельное предложение поступило именно от Хованского. Зная его скандальность, у Маликова было условие никакого мата в клипе. Первое и самое что ли... Конкретное предложение поступило, то есть он, видимо, отнесся к этому серьезно, он подумал, вот говорит, вот есть Маликов, надо с ним что-то сделать, что можно сделать, дальше он начал думать, там мама, дочка, поколение, вопросы, что, то есть он как бы придумал эту всю историю, я про... потом он меня, не... меня нашел, со мной поделился, и я тоже как бы на эту тему откликнулся, мне тоже это стало интересно. По словам Маликова, его козырь Самаирония сработал, он намерен продолжить двигаться в этом направлении и хочет спеть дуэтом с Оксимироном или Кастой. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.